Значит, я в свое время занимался очень долго сильно регулярными графами. Это фактически связанный сильно регулярный граф, это дистанционно-регулярный граф диаметра 2. Затем долгие годы занимался дистанционно-регулярными графами диаметра 3. Ну и вот не так давно начал заниматься дистанционно-регулярными графами диаметра 4. Но доклад будет состоять из трех частей. Первая часть касается обратных задач в теории графов. Вторая касается одной проблемы Броувера о графах диаметра 4. Ну и третья часть, значит, там будет, будут изучаться некоторые антиподальные дистанционные регуляры графа диаметра 4. Вот. Ну, начнем с определений. Значит, некоторые определения я буду пролистывать. Ну, вот определение вполне регулярного графа здесь и приведено. Ну, и вполне регулярный граф диаметра называется сильно регулярным. То есть, фактически, что это такое? Граф с параметрами V, K, λ, μ. Это регулярный граф на K вершинах на В вершинах степени К, у которого число общих вершин U и W равно лямбда, если U и W смежны, и равно μ, если U и W различные и не смежны. Значит, вот определение, точное определение дистанционно регулярного графа, оно довольно-таки такое непростое, но тем не менее оказалось очень полезным и объясняется это в первую очередь тем, что очень многие дистанционно-регулярные графы связаны с конечными простыми группами. То есть класс очень большой, популярность его ну, огромная, этого класса дистанционно-регулярных графов. Специалистов очень много в мире занимается ими, но, к сожалению, в нашей стране их очень мало. Фактически вот э, есть школа у нас в Екатеринбурге, имеется школа в Академгородке Новосибирска, ну и отдельные, единичные специалисты еще в других городах. Ну вот здесь вводится определение чисел пересечения но сейчас их называют парными числами пересечения, потому что в обиход вошли так называемые тройные числа пересечения, о которых я позднее скажу ну и оказалось, что вот эти парные числа пересечения p или J не зависят от выбора вершин u и w на расстоянии l а просто зависят только от этого расстояния вот. Ну и они называются численными пересечениями графа. Вот здесь полезная конструкция, как можно построить по исходному графу другой граф. Значит, вот, если у нас число i лежит в множестве 1, 2, так далее, d, где d, d диаметр графа, то граф гамма i строится таким образом, Множество вершин то же самое, что у исходного графа. И вершины смежные в новом графе гамма-и, тогда это и, и расстояние между ними в старом графе равно и. Ну и здесь для пары вершин аналогичное определение. Гамма и йод, то же самое, те же самые вершины. И две вершины смежны в гамма, если расстояние между ними принадлежит этому множеству и йод. Вот. Ну чаще всего вот гамма-и это гамма-2 или там гамма-3. Вот. Ну вот мы увидим, что есть интересные возможности для гамма-и-йод. Вот здесь элементарные сведения о сильно регулярном графе. Значит, вот сначала определено равенство, которое называется прямоугольным соотношением. Затем вводится класс так называемых графов в половинном случае. Это графы, у которых все параметры выражаются через число μ. И они замечательны тем, что только для этих графов собственные значения графа могут быть не целыми. Ну а в противном случае, значит, вот такой агрегат λ-μ в квадрате плюс 4k-μ на является квадратом некоторого натурального числа n и спектр графа вот состоит из следующих чисел: как кратности 1, r кратности, f, s кратности v минус f минус 1, где r равняется лямба минус mu плюс n пополам, s равняется лямба минус минус n пополам и кратности вычисляется вот по этой формуле. То есть, в принципе если взять какой-то набор из четырех чисел, то ну, легко отсюда найти необходимые условия для того, чтобы эти числа были параметрами некоторого сильно регулярного графа. Ну вот здесь есть понятие частичной геометрии, псевдометрического графа, для этой частичной геометрии. Ну и оказывается, что вот этот псевдогенетический граф всегда будет сильно регулярным, вот с указанными параметрами. С указанными параметрами. И глядя на эту запись, pg альфа st, сразу же можно найти не неглавное собственное значение. Это s минус α и минус t плюс 1. В то время как, глядя на параметры v к лямбда надо еще посчитать кое-что, чтобы найти собственное значение. То есть вот эти вот все графы, они, как бы, сама запись дает больше информации об этих графах. Ну вот есть такие элементарные неравенства для собственных значений дистанционно-регулярного графа. Ну, во-первых, если это граф диаметра d, то число, различных собственных значений равно d плюс 1, и вот наибольший интерес вызывает θ1 и θd. θ1 это как бы второе после k по величине собственного значения. θd вот самое маленькое. Вот такие для них выполняется неравенство. Ну и вот есть так называемая фундаментальная граница, которую получили три автора. Юришич Кулин и Тирвилигер. вот И особый интерес вызывает случай равенства в этой фундаментальной границе. Значит, вот равенство. Если граф не двудольный, то равенство достигается тогда и только тогда, когда окрестность любой вершины является сильно регулярным графом Вот, собственно, значениями А1, b плюс, В минус. Ну и имеется более простая форма записи этой фундаментальной границы. Вот она приведена в конце слайда. В конце слайда. Ну вот, тут информация о том, как устроен массив пересечений э, дистанционно-регулярного графа антиподального диаметра 4. Ну и Интересен случай, когда вот как раз для антиподального дистанционно-регулярного графа диаметра 4 достигается равенство фундаментальной границы. В этом случае значит, оказывается, что как раз окрестность любой вершины сильно регулярная, вот с указанными параметрами, и остальные параметры графа гамма выражаются с помощью вот этих трех чисел P, Q и R и R где R — это индекс антиподальности, то есть число вершин в антиподальном классе. Вот АТ4ПКОР-графы. Это очень интересный класс графов. Значит, ими занимались ну, в основном вот, Юрий Шичикулин с некоторыми соавторами. Ну и вот, значит... Что такое обратная задача в классе дистанционно-регулярных графов? Значит, если у нас имеется в этом, в этом графе есть какая-то симметричная, симметричная как бы какая система, которая отвечает этому графу, то вот нахождение параметров этой системы по массиву пересечения графа называется прямой задачей, а восстановление массива пересечений по параметрам этой симметричной схемы называется называются обратной, обратной задачей. Ну и вот, когда мы изучаем графы, просто графы диаметра 4, то возможна ситуация, когда граф дельта равный гамма 1,2 является сильно регулярным является сильно регулярным. В этом случае понятно, что гамма 3,4 будет сильно регулярным дополнительным вот к этому графу. Вот. Ну и вот примеры тут приведены примитивных графов диаметром 4, у которых граф гамма 1,2 сильно регулярен. Вот всего три небольших примера. Вот. Ну и Почему я здесь пишу гамма-3,4, это будет ясно из следующего слайда. Оказывается, что если для антиподального графа диаметра 4, граф гамма-3,4 сильно регулярен, то он не имеет треугольников. не имеет треугольников, И вот это важное обстоятельство как бы побудило интерес к таким графам к антиподальным графам диаметра 4, у которых гамма-3,4 сильно регулярен. Ну вот здесь я выписал как бы три семейства сильно регулярных графов без треугольника. Первое семейство – это полные двудольные графы, то есть графы вот с такими параметрами 2К, К, 0К, причем для каждого К существует единственный граф с точностью, то изоморфизма. Затем графы Мура, то есть графы, у которых Мю равно единице. Значит, вот Хоффман и Синглтон заметили, что К может принимать только 4 значения 2, 3, 7, 57. И в первых трех случаях графы существуют и единственные. И они являются графами ранга 3. А вот случай К равно 57 долгое время оставался таким вот неисследованным. Ну и мне Удалось в конце прошлого года доказать, что этот граф не существует. И, наконец, графы, у которых вот такое неравенство для параметров. Здесь имеется только четыре известных графа. Это вот 16,5,0,2, 56,10,0,2. 77.16.04 и 122.06. Вот таким образом мы видим, что э, кроме полных двудольных графов существует только конечное число известных человечеству графов. В то время как... Как бы вот допустимых наборов параметров бесконечно много. Значит, если у нас μ принимает значение 2, 4 или 6, то для каждого из этих значений μ существует бесконечное число допустимых параметров. И поэтому задачи, связанные вот с сильно регулярным графом без треугольников, ну, так сказать, сверхзадача это построить, новый граф, ну а так сказать, просто задача, это для каких-то допустимых параметров доказать, что граф не существует. Не существует. Ну и здесь вот я читал книжечку про члена корреспондента Чеботарева, работавшего в Казани, и у него был ученик Марк Рейн. Марк Крейн и значит, здесь вот имеется класс графов, которые мы обозначаем крей на r. Это сильно регулярные графы без треугольников, у которых все параметры выражаются выражают число R. И при R равном единице возникает вот этот самый маленький граф 16,5,0,2. А при R равном 2 возникает вот этот граф Хигмана-Симса. Вот. ну и про эти графы Крейна мало что известно ну вот мы с Гаврилюком доказали что этот граф не существует при r равным 3 и недавно я доказал что граф Крейн не существует при r равном 4 вот. ну здесь а да, значит вот там есть такое неравенство. неравенство для таких графов, которые Крейн обнаружил. А в случае равенства, ну вот эти графы называются графами Крейна. Интересно, что вот если у нас граф Гамма, граф Крейна, то там еще два, два подграфа есть сильно регулярных значит это гамма минус А перпендикуляр сильно регулярен и гамма минус А перпендикуляр объединить б перпендикуляр такие два сильно регулярных графа ну и в частности вот у меня возник вопрос а вот в этих антиподальных графах диаметр 4 могут ли возникнуть вот эти графы, связанные с Крейном. То есть сам граф Крейна и вот эти два более мелких графа. Оказалось, что значит, сам граф Крейна только один раз может встретиться. Это вот э, так. Значит, здесь вот три, три графа. Значит, эта теорема 2, это дает как раз необходимые условия для того, чтобы граф гамма-3,4 был сильно регулярным. Значит, это следствие, это следствие о АТ-4 графах, которые вот могли бы быть вот этими графами гамма-3,4. Оказывается, вот ни один АТ-4 граф не может быть. Этим графом гамма-3,4. Вот. Ну и, значит, единственный граф может быть антиподальным и будольным одновременно. И для этого это, граф это 4 куб, хорошо всем известный. И для него граф гамма-3,4, вот он имеет параметр 16,502. Но вот здесь выписаны массивы пересечений, антиподальных графов диаметра 4, у которых гамма 34 сильно регулярный граф без треугольников, ну и вычислены соответствующие параметры. Параметры вот этих вот графов без треугольников. Причем никто не догадывался о том, что вот значит, если у нас граф гамма 3 сильно регулярный, то он не содержит треугольников. Вот никто этого не замечал, мы с подучих это обнаружили, ну и вот посчитали соответствующие параметры. Вот. Ну, видно, что параметры очень интересные. вот там, скажем, μ12, μ5 возникает, помимо вот μ3, вот здесь то же самое, вот 12, 10 появляются параметры. 8, вот 15, ну и, естественно, в первую очередь хотелось бы построить новый сильно регулярный граф. То есть если бы такой граф антиподальный диаметр 4 существовал, то автоматически это бы дало нам существование нового сильно регулярного графа без треугольников. Но, к сожалению, таких пока не нашлось. Вот. Значит, вот с некоторыми массивами пересечения, отвечающие r равно 2, возникают как бы, похожие массивы, когда r уже не обязательно двойка. Вот. И, скажем, вот, первый массив 32, 27, 12, r минус 1 поделить на r, 1, 12, r на 27 12 на r, 2732 Значит, этот граф при r, равном 3 был обнаружен Леонардом Сойчером, известным английским математиком. И, значит, при этом r оказалось, принимая значение, может принять значение 2, 3, 4, 6. Вот. И Сойчер спросил меня, значит, что вот я смогу о об этом графе в случае r равного 6 r равного так 27 8 да ну да вот ну и я вообще-то все возможности ЛДР рассмотрел и доказал, что граф существует только при r равном 3. В частности, получен ответ, ответ на вопрос Сойчера о том, что его граф при равном 6 не существует. Вот. Следующая серия массивов пересечений. Вот. Допустимо, при r равном 2, 3, 4, 6, 8, ну и удалось доказать, что если граф существует, то r равно 3. r равно 3, и тоже граф известен. Ну и, наконец, теорема 5. Значит, если вот такая серия с его существует, то r обязательно равно 2. Но про существование графа вопрос до конца не решен. Значит, оказывается, что Гамма является локально псевдо-ЖКу-53 графом, но он не является локально ЖКу-53 графом. А группа автоморфизмов этого графа действует интранзитивно на множестве антиподальных классов графа гамма. То есть если графы существуют, существует, то он какой-то очень хитрый, несимметричный. Ну и вот окрестности вершин не являются не все окрестностей вершин является геометрическими графами вот такая серия из трех теорем Значит, получена в пока не опубликованной статье махневой и подучих ну вот здесь излагается метод тройных чисел пересечений который ну уже себя хорошо закомендовал при изучении графа диаметра 3, вот. но оказалось, что его можно применить к графам диаметра 4. вот, Диаметра 4. Ну и вот мы заметили раньше, что двойные числа пересечений определяются однозначно для данного дистанционно-регулярного графа, а вот для тройных чисел пересечений общих формул нет. И надо как бы вот для конкретного массива попытаться вычислить некоторые из этих тройных чисел пересечений. Ну вот есть общая какая-то теория. В частности, если у нас есть в этой тройке индексов есть 0, то тогда вот хорошие формулы с помощью символов Кронекера, получаются для этих чисел пересечений. Ну вот есть еще кое-какие соображения вот, в частности, используя вот эти формулы плюс, также можно находить некоторые тройные числа пересечений. Ну и вот такая еще идея, связанная с исчезновением э, некоторых параметров Крейна. Если параметр Крейна исчезает, то вот такая функция, введенная S и J К, вот, она обращается в ноль. Это дополнительное, дополнительное равенство для применения этого метода. Ну и поэтому значит, вот в куполиномиальных графах как раз некоторые параметры исчезают, и поэтому метод, как правило, применяется к этим куполиномиальным графам. Вот. Ну и надо сказать, что до меня никто вообще не применял его к некуполиномиальным все зарубежные авторы применяли этот метод только к полиномиальным графам. Ну и вот идея, идея ввести некоторые новые, новые обозначения для троек. Вот штрих, там звездочка, волна. И удается доказать, что для некоторых массивов пересечений с помощью этих вот вновь введенных чисел можно получить новое соотношение которые могут помочь доказать несуществование графа но в результате получается вот применение этого метода массив становится симметричным вот, кто знает тензорную алгебру там есть так сказать вот понятие симметричного тензора и так сказать метод симметризации который может от произвольного тензора перейти к симметричному. Вот здесь нечто похожее. похожее происходит, но, конечно, гораздо более сложным образом. Вот первую часть доклада я закончил, вот вторая часть — это проблема Броувера. То есть рассматривается дистанционно-регулярные графы диаметра 4, у которых h4 равно нулю. Значит, впервые вот граф с таким свойством возник в статье Махневой и Нировой, где мы выписали допустимые массивы пересечения графа с до равных двум и числом вершин не больше, чем 4096. Вот возник массив 2118-12411621. Ну, позднее удалось найти автоморфизмы этого графа. Эта статья совсем свежая, в этом году вышла в мад Вот. Ну, а Броувер в книжечке дистанционно регулярные графы сформулировал такую проблему. Существует ли примитивный дистанционно-регулярный граф диаметра 4, с А4 равно 0, кроме графа Ливингстона, вот с таким массивом пересечений? 11.10.6, 1.11.5.11. Ну и там же на той же странице приведены два массива допустимых, у которых как раз А4 равно нулю. Ну и естественно попытаться ответить на вопрос, существуют ли такие графы или нет. Ну, это книжка 89 -го года, значит, вот этот естественный вопрос никто не попытался на него ответить. Вот следующая бесконечная система допустимых массивов пересечений с параметром m. Как раз мы видим, что там a4 равно нулю. Вот число вершин такое, 8 m 2 m плюс 1. Ну и два автора Готчил и Кулин доказали, что графов с такими массивами пересечений нет. Но, конечно, у них сложно. они применяли как бы, способ вычисления собственных значений таких графов. Ну и доказали, что вот как бы эти графы, ну вот свойства их собственных значений противоречат. противоречат значит вот некоторым условиям. ну а мы с Голубятниковым решили применить метод тройных чисел пересечений и получили очень красивое и быстрое доказательство того, что эти графы не существуют. новое доказательство старого результата. значит мы рассмотрели э, тройку опарно смежных вершин, вот и Обнаружили, что тогда тройное число 1,1,1 равно 2m поделить на m плюс 1. Но ну, понятно, что это число будет целым только при m равном единице. но тогда массив не является допустимым. Ну, а при всех m больше 1, это число целым не будет. Ну, и поэтому соответствующие графы не существуют. Не существует. Но некоторые считают, что вот получить новые доказательства какого-то известного результата это не так интересно. Не так интересно. Но может быть это действительно не так интересно, но оказывается полезным. То есть мы убеждаемся в том, что метод тройных чисел пересечений является эффективным. эффективным. Ну и с помощью этого метода вот были получены две теоремы о том, что вот графы массивами, указанными в книжке Бровера, не существует. Не существует. Ну, я тут подробности не буду приводить. А вот перейдем к заключительной части нашего доклада. Значит, если мы рассмотрим антиподальный куполиномиальный граф гамма в степени не больше 1000 сильно регулярным графом гамма 3 4, тогда мы имеем следующий набор параметров. Вот, причем значит, вот на этой страничке 4 параметра, и вот на следующий еще пять, здесь уже так, еще 4050, да? Вот, получили 18 18 массивов пересечений вот ну и для некоторых из этих массивов возникает в качестве графа гамма-3-4, вот эти вот АТ-4-ПКОР-графы. Вот. Ну и про большие, про большие графы никто ничего не знает об их существовании. Ну а вот для самых, двух самых маленьких случаев удалось исследовать, исследовать вопрос существования. Вот. Ну и кроме того, вот еще, скажем, граф с массивом пересечений 176, 135, 24, 1, 1 24, 35, 76 существует. Это так называемый первый граф Мейкстера. Он связан с группами порожденными три транспозициями. Существование единственности его хорошо известно. Вот. Потом графы вот, э, с указанными массивом пересечений не существуют. Это результат доказан, опять-таки, в одной статье Махневой и Потучих, где мы доказали, что вот графы АТ4, Q-2, Q2 не существуют. Не существует. Ну и как раз вот перечисленные, перечисленные массивы пересечений как раз из этого класса. Опять 4, Q-2, Q2. Ну а следующий набор массивов тоже графа не существует уже по теореме Кулина Юришича. Кулина Юришича, которые. Изучали вот АТ4 П графы с определенными, нашли необходимые условия существования, и вот эти графы с таким массивом не удовлетворяет этим необходимым условиям существования. То есть вот довольно большая часть из выписанных графов не существует. Ну а вот про самые маленькие случаи, значит, вот.. Мало что было известно. В частности, если у нас степень графа меньше, чем 32, то возникают следующие две возможности всего лишь. 2018.3.1, 1.3.18.20 и 2524.2.1, 1, 2, 24, 25. Ну вот я еще раз привел параметры графа гама 3.4 для этих двух случаев. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже если мы доказали, что вот антиподальный дистанционный регулярный граф диаметра 4 не существует, это ничего не говорит о том, существуют ли вот эти сильно регулярные графы без треугольника. Они вполне могут существовать. То есть у нас нет обратной процедуры по такому графу без треугольников, мы не можем построить дистанционный регулярный граф диаметра 4. Ну и вот две совсем свежих теоремы, в которых доказано, что графы вот с этими маленькими массивами пересечений не существует. То же самое основное доказательство – это изучение тройных чисел пересечений. Ну и, наконец, вот можно посмотреть список литературы. Значит, вот. Ну, Брау аймайер понятно, это как бы настольная книга любого специалиста по традиционно-регулярным графам. Значит, Кулин-Парк и ЮА это, изучали собственные значения их свойства. Юришич Кулин-Тервилегер — это абсолютная граница. Ну и вот э, Махнев — это как раз статья, в которой, в частности, доказано несуществование вот этих вот графов АТ4, Ку-2, Ку-2. Следующая статья это вот как раз про решение обратной задачи для антиподальных графов диаметра 4. Статья, мы посылали ее, по-моему, уже в три разных журнала и везде получили отрицательные рецензии. Вот, но вот, Не знаю, что с ней делать. Очень важная статья, на мой взгляд. Но ну, в частности я еще раз говорю, что в ней впервые было замечено, что если гамма антиподальный граф диаметра 4 и граф гамма 3,4 сильно регулярен, то не содержит треугольников. Так об этом человечество и не знает пока. Ну вот следующая статья это небольшие Т4 графы. Вот и сильные графы соответствующие им вот статья Сойчера в которой было доказано существование вот этого графа ну и по мотивам которые вот он меня спросил существуют ли соответствующие графы у которых r равно 6 так ну и Сокьюришич это как раз метод тройных чисел пересечений ну и махнех ниров это вот перечислены массивы пересечения дистанционных регунинографов с лямбда равным двум и числом вершин не больше, чем 4096. Ну и последние вот статьи. Значит, вот статья о заметках только-только вышла об автоморфизме графа, ну и уже доказано, что граф не существует. То есть вот... Такое вот грустное обстоятельство. Ну вот Год Силы Кулин, это вот про то бесконечное семейство, бесконечное семейство графов. Так, Махнев голубятников, это свежая статья. И последняя статья тоже свежая. Они еще не опубликованы. Ну и, наконец, вот статья Иришича Кулина, несуществование некоторых АТ-4 графов. Вот, это статья довольно старая, 2000 года. Ну вот на этом можно закончить. Спасибо за внимание.